Здравствуйте дорогие мои. Сегодня хочу рассказать вам а, об авокадо, который я выращивала и у меня все получилось. Если вы попробуете и у вас все получится. А сейчас вам покажу результат выращивания своего авокадо. И вот это чудное дерево, которое я вырастила. Выращивала я у меня есть видео, я вставлю вам. Хочу вместе с вами сделать такой эксперимент и прорастить косточку авокадо. Мне интересно, прорастет она или нет. Это заморский продукт. На нашей территории Украины не растет. А может быть в домашних условиях прорастет. Я купила авокадо, оно было зеленого цвета. Это я оставила на некоторое время. Ну, думаю, как доспеет, чтобы оно дошло. Сейчас э, будем извлекать из нее, из авокадо, косточку. Для этого мне нужен нож. Берем, разрезаем авокадо пополам. И немного прокручиваем. Вот он косточка. Видите, такая мякоть. Из него можно будет приготовить некоторые интересности. Но это я вам расскажу потом. Пока откладываем в сторону. А вот эту косточку сейчас мы будем ее проращивать Для этого я возьму салфеточку. Так как косточка свежая, мы ее только извлекли, ее замачивать не нужно. Если бы она некоторое время постояла, там час, два, три, тогда надо было бы замочить. А так этого делать не нужно. Смотрите подробно. Если посадить косточку сразу в землю, то очень большая вероятность того, что она просто загниет. А я вам расскажу метод, который стопроцентный. Корни с этой косточки, видите, она блестящая, красивая получилась, будут выходить вот с этого места. Если я возьму стаканчик с водой и в воде должно пускать корни, но как его поместить, чтобы она не упала? А поместить я беру зубочистки и делаю такие движения. Беру ее, прокалываю не до конца слегка и с другой стороны, желательно на одном уровне. Четыре штучки, ну или пять. Они у меня стерильные, упакованные. Ой, одна поломалась, видите? Колола-колола. Она поломалась. Еще одна зубочисточка. на легко так как она еще свежая это наверное придется заменить потому что она не выдержит такой груз вот это поломанное, видите она не будет держать я выну и в эту же дырочку ставлю зубочисточку. теперь я беру стаканчик с водой в воду я ничего не добавляла, никакой не стимулятор роста, ничего, и просто ставлю авокадо. Кончик авокадо, вот этот должен дотрагиваться воды. Воды нужно ровно столько, чтобы сам кончик дотрагивался в воды. И в таком состоянии мое авокадо будет находиться, пока не будет пустит корни а корни оно пустит обязательно так как у... я до этого ставила эксперимент и посмотрите еще одно такое же авокадо только уже пустила корневую систему я вам снимала подробно видео про это авокадо но начальный результат начала я не снимала как я вынимала извлекала косточку как я вставала вставляла зубочистки так как я была не уверена в том что у меня получится теперь я уверена в полном мере в полной мере и посмотрите какая корневая система пускает косточка авокадо лопает и выходит корешочек и теперь у меня будет два растения авокадо. Затем отсюда же должен появиться росточек. Но он треснул намного больше. Теперь будем наблюдать дальше. Как только из этих косточек появится росточек, или будут какие-то изменения, может быть пропадут или еще что-нибудь, я вам буду снимать продолжение видео чтобы все были в курсе а сейчас я вам покажу старые съемки как я как у меня наращивались корешочки прошел месяц косточка авокадо дала трещину она была погружена у меня постоянно в стаканчике была и нижняя часть самой косточки намокала постоянно. А затем у нас появился корешок. Посмотрите, какой он уже длинный. Достиг какого размера. Твердый, красивый. Один. Она мокла по вот эту часть, а та, сейчас только один корешочек мокнет. Косточка Авокадо простояло еще две недели. В таком состоянии воду я не меняю. Она постоянно стоит в одной и той же водичке. И сейчас посмотрим, какие изменения через две недели. Посмотрите, был один корешок, а теперь он начал давать боковые отростки. Корешки раздвоились, растроились, и он уже крепче. Еще немножко, я буду его высаживать в грунт. А пока он еще постоит у меня в воде, эти косточка. Здесь в трещинах никаких дополнительных корней ну не пускает, гнить не гниет, все у него в порядке. Оставляем водички еще на некоторое время, посмотрим, что будет дальше. Сам процесс авокадо очень интересный, Про наращивание корней, когда Вырастет корневая система достаточного качества длинный корешочек. Сегодня будет посадка этого растения. Посмотрите, какой толстенький стволик и какое количество листиков наросло у моего авокадо. А корней сейчас я вам покажу. Смотрите, сколько корней какая красота целая куча корней как такое чудо не посадить в, в землю после того как наросли корешочки этот э, косточка сама лопнула и из косточки начала показываться здесь Зелененькая веточка. Я думала еще один корешочек, а посмотрите, какая красота. Видите, как лопнула косточка пополам. Сейчас я подсветочку включу. Видите? И из самого центра косточки вырос стволик Он сначала был тоненький, как ниточка. А потом удлинялся, удлинялся. Надо было снять видео, у меня все не было времени. И на концах появились листочки. Сначала первые вот эти листочки появились. Затем эти. И сейчас вот проявляются уже новенькие. И на стволике тоже показываются листики. И я решила, что пора его не мучить. Хватит. И нужно его посадить. Вот эти палочки убираем. Ого, они как приросли просто. Зубочистки, они уже не нужны. Ой, так тяжело вынимаются. Дырочкам ничего не будет. Косточка еще зеленая, наверное, отдает свои питательные вещества. Косточку убирать не будем. Это я хочу посмотреть, что под ней. И сейчас покажу, как я буду ее и во что сажать. Вот я придумала такой ей горшочек. В обыкновенный горшочек не хочу сажать, так как ну, корни длинные, мне надо повыше. Я взяла бутылку, отрезала горлышко, нарезала такие зубчики и загнула их. Ну, это, конечно, для красоты, это кому как нравится. А второе, защита вот этого верхнего слоя не будет колоться. На дно я положила камушки и уголечки, Немножко землю уже присыпала. Здесь паяльником сделала дырочки для дренажного отверстия. И теперь начинаем посадку. Вот теперь я покажу, какую я землю подготовила. Землю я взяла с огорода. Добавила сюда немного э, торфа. И вермикулита. Вот, посмотрите. Какая земля получилась рыхлая, мягенькая. Немножко из... помочила ее. Увлажнила. И теперь наполню нижнюю часть горшочка. этой землей. Вот столько. Теперь хочу поместить сюда корневую померить вот как раз идеально она становится смотрите если засыпать а этот вершочек должен быть сверху косточка ее не нужно полностью засыпать В серединку попадает не хотелось бы сейчас ее вот так на бочок Теперь с этой стороны так на бочок немного и ложечкой аккуратненько засыпаю после посадки своего авокадо будем ждать результатов плодов интересно какой высоты дерево вырастет или это куст. Я буду наблюдать с вами все. Я не буду рассказывать, как оно в природе там растет. Мне же интересно, как оно в домашних условиях растет, а не в природе. В природе это в природе. А я хочу понаблюдать, как оно будет у меня расти, развиваться. Будет ли давать урожай плодоносить или не будет. Это все будем вместе с вами наблюдать. Я все буду показывать, рассказывать в своих видео. Если кто знает, как ухаживать дальше за авокадо, можете написать мне в комментариях. Я прислушаюсь к вашему совету. Куда мне лучше высадить. Может быть я его буду высаживать на улицу в землю. Может, тепличку ему сделаю? Это я еще не знаю. Главное то, что мне удалось прорастить это очаровательное дерево. Экзотика у меня еще в виде авокадо дома не росла. Лимоны, мандарины, гранаты. Это все росло. Даже бананы росли. Банановая пальма, она у меня выросла. Я посадила на улице маленького череночка ну то есть купила в магазине совсем маленькую банановую пальму посадила в огород немножко подсыпала навоза не свежего а перепревшего и она у меня выросла за лето выше крыши и пришлось ее в оранжерею подарить и у девочки частный дом и оранжерея, ну, прозрачный потолок на втором этаже, очень высокая, 4 метра высотой. И она посадила эту, ну, то есть я ее пересадила в большой горшок, все, перевезли. И она ее посадила, и зимой она росла, у нее там условия, конечно, все, и пробила стеклянный потолок, такое сильное растение. А мне ее не было где зимой хранить. Обрезать мне ее было жалко. И поэтому я ее отдала. Вот смотрите, такая посадка у меня получилась. Я считаю, что очень красиво я посадила. Горшочек такой изысканный сделала. Мне очень нравится. И авокадо, посмотрите, как хорошо себя прекрасно чувствует. Через время я покажу, что с ним произошло. А, да. Извините, еще ж шпалить нужно. А полью я его этой же водичкой, в которую он пускал корешочки. Вот так по краю горшочка. Я немножко хочу тут смыть землю, которая попала в середину косточки. А так я буду поливать по краю горшочка. Видите, водичка просачивается вниз. Через отверстие дренажное на лишнее, конечно, выйдет. Немножко вот так уплотню пальцем. Сильно не буду, так как боюсь повредить там ее нежные корешочки этого растения. Просто так буду поливать. Оно под весом воды. Земля уплотнится сама по себе. Вермикулит заберет лишнюю влагу. А потом, когда вдруг пересохнет, земляной ком вермикулит будет отдавать эту влагу. Это очень хорошая помощь в посадке растениям. Пробуйте. И у вас все получится. Такая красота. У меня теперь будет экзотика расти в моем доме. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы. Пишите комментарии, советы. Все я читаю. И буду отвечать на ваши вопросы до свидания всего вам хорошего хороших вам урожаев и красивых посадок